Всем привет, с вами Макс Иск. сейчас как вы видели, там через пару секунд, буквально через пару секунд, что-то откроет, там кубик-кубик, поэтому сейчас, конечно, успеем. Мне интересно, меня вообще их загрузят, а? 1 на 1. Так, что присоединился как-то. Не, ну, в общем я за что вы проиграли. Так, кубик-кубик, получаем это мало. Не один обе вообще не нравится? О, супер! Окей, хочешь эту цену? Отличная карта. А, ну, где меня, конечно, нет. Мне нужна подхотворка. У меня, тем будет произведет больше больше казарм. Моя тактика. Моя идеальная тактика. Хорошее расстояние. Вот слева. Идем слева. Если нападет, то мне к крышкам. Конечно, он быстро дойдет. Сюда, вот нам крышкам. Поэтому, я сразу... Строю казарму, ничего там что-то нужно молиться, чувствует. Сейчас свою армаду придет на казарму. А сейчас без музыки. М -м -м. Поэтому как-то да. Давай. Сейчас в соус запустит вначале. Плохо. Так уже начинаем с порсами этих минералов. Как они называют? Это, то... да, нет, не Нет, <соскоп> <Я> <соскоп> не В общем, чувак в ланшефе делал Он запускает псы. Чувак, отводит, твой ряд Да, он реально сильный. Он псы взял. Призыв юнитов. Все ясно, он там псы завалил. Да, с обычной атакой. Да, а тогда то с карты это вообще как-то не классно. Для двоечников. А кто скажет, с для умных, быстрый игра в Действуем. Давай, не бойся, понимаю, еще разыгрывай. Если не стройся, А можно как-то найти призвать? Давай. Но... Та карта. Так, да. теперь псы. Уберите псов, потому что он вообще не классный. Я чувствую, что разработчики усилили, так скажем, этот псов. Этот еще у нас принц дорогой стоит, очень не Кстати, мне нравится подбиться от данных противников. Поэтому я сразу запущу. Хранник. Э, вот так вот. Пойдет ему крышку. Ну вот а вот так типа. Я же говорю, что на так Вот все будет на атаку. Я вот я нету. Стоп, Сок не призывает? Поешься, боишься. Поюся. Так, ну вот тогда еще трупсок. А то призывал. Что за играл тогда? Подозрение. Давайте минералов больше. Прошу, все нормально мы призываем 7 воинов вернется спасать естественно потом разведку может быть разведку нужно лета еще взять а не просто так ну принципе может давайте отлично блин если пока давайте еще одну Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Любимого. давай тогда их разведку так делаем сама ну, как там саван да, давай тогда саван -а. он база не строит он скорее всего строит куча куча войск окей понятно не кучу на куча куча войск и сам мы сами ускоряемся пока делаем Иди сюда, значит. Да, перелета. На Нет, нечего там. Карта Да. Да. с трейком. Да. Да. А Да. Да. Да. Я слышал бой. Президента? так президента. отлично. Давай. Скрейсом что Давайте расселимся. Это было классно. Ааа. -а. Нужно 2 отряда отправлять. Лакет правил. 10 отряда. я так и самая сгорела экономия надо он такой а ч ⁇ блин экономия хорошая такой да он теперь опять с варком надовать тяжелее давайте и все давайте и все давайте и здесь масло Войска, войска. войска. Вот так, вот отключайте. Так, точку ворота, кстати, вот так вот. Знаете, как -то ну, точку творог, кстати, будет поставить. Знаете, как-то переглянули. Ну, все-все отступаем. Войска, отступаем. Все войска здесь. Сюда. Почему не стучит? Йоу. Ладно, лайска здесь. Ускоряем все Второй план Б. Экономика нарушилась, что но здесь есть. План. С. План Телефона. фона. Вс, он своей армии. На? Нет. Он уже тут. быстрее, Кстати, еще скужил мне блин надо, надо. Ну, блин. друзья как так вот нужно и лучницы нужно было файбол брать вы знаете мне есть часть участники помогут нам или нет просто на ответа напиши комментариях там салатно то чувство что, -то, что -то. реально вы не знаете стоить и тем самым прийти. Но шансов нет. Нужно было бы Арвов взять и всё. Но откуда я знаю? все такие игроки. Хитрые. Бил псы. У oh, кстати. у них есть стиля Так, ну что. Откроем сумочок. Если плохие карты, то значит игра это вот нам не заслуживает внимания. Не, ну вроде бы нормально. Проигрываем сразу карту. Выносит саму псынюю цифру. Все хитрые слушайте. За это пора. 50. У -у -у. Постройка. Рома, пятая башня со временем разрушителя. Что это, блин, такое? Никогда не видел. Что это не круче? Можно детали. Постройка. Зарел понятно, понятно понятно. Скорость стаки. двоечка? но там не знаю. Маш редкость постройка. Ничего не понятно. Куда? Хоть я а? Ну, вроде везде. Какое количество? Я даже генпровод. Вроде бы такой обычный сначала. Напишите комментарий, в, в чем дело, почему я проиграл? Неужели нужно было копить? А, ну да, наши ш карты копить, блин, нужно. Даже должна не атаковать. Вот в чем дело. Давай еще раз. Если проиграю беру фарбол за место И меняем тактику. Ну а вот такая вот игра. Вот такая вот. Давайте еще один ролик загрузим. Длинщий ролик. Так, через 30 минут откроется 3 на бинг. Ну, окей. Ну окей. Есть скорость. Ну, хоть это не разу, тут количество смог победить, если постарался конечно. Ну, тут что-то выехал, скажет, такой, нет, Макс Виск проигрывает. Ну, такой, чё, Венгра? С вторым казаном? Не-не, они потом проиграли, поэтому не строим. Брав, понятно, монтеры знаем, где я, отлично. Тут можно работать с манитиками, такая кода. Нам бы новых колод, Больше карт, раз, они ну просто, ну, а... Ну, разработчик правильно сделаю. А то, знаете, так бы выиграли нас. Ну, они так выигрывают, если чё. Так что, хоть что хотя, что делают. Мана нужнее. Ну ладно, копаем. Теперь я не хочу, глянь, запускать... этого... кирпича. Идлиться к палачам, может видно, что мы проиграем. нужно хоть до соточки выйти вот такую пускать. Хоть допустимся. Можешь по карте. Потом его потом перенаправлю. Учитывай цены. Учитывай цены. Так вроде вот наш слифтурен. Он тебя не поет, а мы к нему поем. Мне карта нравится то, что тут линия отображается. он не заметил он на экономику строит слушайте. я понял экономику занимается выберите сюда вот выберите сюда вот он не экономику руку какую экономику он не экономику он рабочую силу развивает которую хочет нас очень опасно. человек Да, он реально не, не да он опасный, так, окей, как мне перебраться на второй остров, проверю, чем, как, чем он там занимается, ладно, что было, что-то тут строит. я понял, он тут строит что-то, так, ломайте косточки, я отступаю, я такой, ах, тут экономика рушит, такой, о о а, нормально, вроде бы Да, хоть и новую буквально все может спать я понял все у меня тоже есть скриалка он будет его использовать конечно самому будущему он здесь защитники, здесь параполь здесь Экономика, что, снова... Что, у нас только одни здесь. Кто у нас с Пожалуйста, включите. Молодец, к вам. Шмотки, друзья. А то я. Может быть, нам было построить ещё базу. Что это стоит? Вроде мне жалко. Отключайте. Отключите. Еще одну призываем. Ну что, как он? Призываем. Призываем. Ну это уже достаточно. Пошли проверим здесь, но ну, можно что-то тут. Прямо в центр. Слушайте, а он офигел! Он на краба запустил! Йоу! Не офигел! Краба запустил! А? Так нечестно! Я, конечно, прибор сделал. Ну ладно! Так лучше быть. Видео. Я не знаю, как оно происходит, ну ладно, не важно. Так, убиваете, убиваете, атака, убивайте экономику. вообще а... бы как -то только краб спустился прям подразниться вот и все какая то не на так там ага значит еще что-то строить. блин чтобы... Куда? Куда я вас направил? Какого Так, ещё одну письку. Да. отлично. Вот так нужно ждать. Смысл его ну, У них тоже врагов, наверное, будет. не а, блин, сбор. сбор. газа, кстати, было нереально У меня сбор минералов достаточно. Блин, хочется еще Давайте следующую серии продолжим. Всем удачи, пока.